дальше Все это привело меня к тому, что я в итоге стала спикером на международной конференции Collisio Music Week в Санкт-Петербурге. Проводила мастер-класс, наверное, человек на 70 певцов, начинающих и продолжающих артистов. Были там и продюсеры, и звукорежиссеры. Мы говорили о вокальных приемах, говорили о том, как певцу выделяться. Это ну, было, было, было очень крутое мероприятие. Очень теплые воспоминания у меня от этого всего остались. И если бы я не начала двигаться в музыке, вообще в этом развиваться, проходить обучение, если бы у меня не было моего YouTube-канала, всех моих соцсетей, вот этой активности, ну, меня бы никогда не пригласили на эту конференцию. И, конечно же, вот такая жизнь, она просто захватывает. Она захватывает, дает море эмоций. Там же на конференции я познакомилась а, с дирижером из Швеции. Перед вами Ульф Ваденбрант. И Ульф дирижировал симфоническим оркестром а, в Крокус Сити Холле. А, на концерте группы Ария, когда они делали вот это симфоническое, по-моему, Ария или Ария с оркестром, что-то такое классическая Ария, по-моему, не симфоническая Ария, а классическая Ария. То есть, так вот, он был там дирижером, ну, в общем, это было очень круто, и я таким образом, благодаря своему YouTube-каналу, тому, что я в музыке, тому, что я везде проявляю активность, я смогла договориться об интервью, ну, вообще со звездой мирового уровня. Здесь я тоже на тусовке, вот с Ириной понарошку на сцене стою, с продюсером из США, со специалистом, по микрофонам беру интервью. Вот всего бы этого не было, если бы я не занималась вокалом и музыкой. Здесь, посмотрите, на фотографии, где стол белый сзади меня, я выступаю с докладом на Moscow Flower шоу в музеоне, рассказываем о том, как можно внедрить занятия вокалом с детьми и взрослыми в рамках парков летом, да, как можно организовать эти занятия. Также меня организаторы пригласили. Беру интервью на нижнее фото. А здесь вы видите ТВ-центр берет интервью уже у меня, и я давала рассказывала о том, как вообще голос может помочь здоровью. И я никому не платила за то, чтобы меня позвали на телек. Они сами на меня вышли, Позвали, и мне было очень интересно вообще откуда они про меня узнали, как так произошло, и это все мой YouTube канал. В итоге мне сказал редактор, что да, Ну, не редактор, а вот эта женщина, которая подбором <з -з занималась, она сказала, что мы редактору показали пять человек, многих из них я знаю, кого они показывали на YouTube педагогов по вокалу, и редактор однозначно сказал, вот ее, ее, ее, больше никого не надо, и но ну, надеюсь, я их ожидания не оправдала, все прошло хорошо. Это видеозапись, где-то, по-моему, на сайте даже у них осталось. Идем дальше, и вот здесь очень яркая, интересная жизнь. Мои записи в студии приглашали меня на радио, ЭГФМ. Вот мы с Максом это наверху я иду, вам рассказываю с моим композитором, где я в такой белой толстовочке на фоне с кирпичиками. Это рядом со мной Александр Ковалев как я называю Александр Ковалев автор песен и стихов. Он написал супер-хит Димы Билана «Мечтатели», много песен писал для группы «Винтаж» Анны Плетневой, для «Зары». И вот тоже благодаря музыке, тому, что я участвовала во многих конкурсах, благодаря тому, что у меня есть YouTube-канал, я себя позиционирую как педагог по вокалу, мне удалось взять у него интервью, мы говорили о песнях, о шоу-бизнесе. Ну, в общем, это было очень круто, всегда приятно общаться с творческими людьми. Дальше внизу в зеленой курточке «Мой ученик» после записи в студии а далее фотография тоже ребята работают над аранжировкой к новой песне моей и вот в красном платьишке у нас вик прима вы ее уже видели они с дочкой записали песню в студии на окончании детского сада представляете вот даже так бывает и это останется в памяти и фотография и песни Вика сделала клип короче это все просто очень очень круто я вас сейчас мотивирую заняться вокалом таким образом но Помимо вокала, я очень люблю спорт, и я очень люблю прыгать, и мне хочется, чтобы это было красиво. И сейчас вы видите такой симбиоз искусства в какой-то степени, фотоискусства, и спорта, здорового образа жизни, такого постоянного движения. И зимой, и летом прыгаю я везде и всегда, где это только возможно. Очень люблю путешествовать. И в путешествиях, конечно же, прыгать. Люблю играть в теннис. И здесь вот тоже у меня совместился и прыжок, и теннис, и музыка. В общем, все вместе. Все очень круто. Синее море. Угу. И вот чем мы завершаем череду моих фотографий, пение — это свобода. И мне хочется, чтобы каждый из вас эту свободу ощутил. Каждый из вас ощутил эту свободу звучать в мир. Уметь управлять своим голосом, пользоваться тем, что дала вам природа, найти свое звучание, вот не гнаться за кем-то, не гнаться за какими-то стандартами, не стараться спеть, там, как Полина Гагарина или как Адель, или кто-то еще, а петь душой, сердцем, проникновенно, так, чтобы задевать струны души других людей.